Мамур, мамурчик, я к тебе дорогой, Кушать хочу как Приятного аппетита. Машала, слушай. Паракотлеги, я извиняюсь. Как вы? Я, я не, я не помешаю сейчас? Точно? А, я тебе говорю, семейная. <MARY> вот, вот это я понимаю муж. Вот <му> это? Это хозяйка, да? Да, oui. хозяйка. <heartwarming> <avoir ser leader> Меня Махамрасул зовут. Я ему вручал этот. Как его? И что, когда это самое сказали? Ну, иншаллах, 8 января, иншаллах, готовлюсь, <связь> я тоже чувствую Она отпускает? Я, по вам немножечко помешал. Вы его отпускаете, да? Да. Одного? Да. Самого? <связь> а че ее не берешь? Ну, иншаллах, делаем два. Пусть Аллах, Аллах хорошая предпись да. У вас сегодня день рождения, да? Да. И что? И ты ее так оставишь что ли? Подарок приготовил? Подарок, иншаллах, есть. Да? Вас как зовут? Фатима. Фатима, да. иншаллах, очень приятно. Ну, подарок тогда мы приготовили вам, иншаллах, рахман. Да. Хороший, иншаллах. Давайте поаплодируем, друзья мои, все вместе. Еще одна путевка на малый хадж вам от от. От тех людей, которые за вас переживают, вас, за вас, вас любят. Иншаллаху Рахман, решили, зная Маамура, зная вас, решили преподнести вам этот подарок. Единственная просьба, когда вы будете там на этих э, землях, чуть-чуть э, дуа делайте. В частности, если есть, было бы, вот есть просьба одна, маленькая просьба, есть такая у нас сестра, наша сестра. Амина Юсуф, чтобы ты за нее делал там почаще. Хорошо? Иншаллах. Иншалла. Она онемела, по-моему. Эти цветочки тоже ей, да? Мама. А, машалла. Давай. Друзья мои, чтобы было понятно, что произошло. После того, как мы вручили путевку Маамуру, Друзья этой семьи, увидев, что он получил эту путевку, люди, у которых есть возможность, решили порадовать его уже до конца и полностью. И для его хозяйки отдельно сами взяли, оплатили эту путевку. Все, что нам остается сделать – порадоваться за нашего брата. И, алхамдул вот именно амал этого человека, его, им, вот, стал причиной того, что он получил сегодня это, mm -hmm. дало, чтобы у нас вот этот красивый амал проявлялся.